Так, ребят, всем привет! всем привет привет очень интересная тема для предпринимателей стеу бизнеса на связи виктор Банделет, основатель клуба сытых сетевиков автор книги формула привлекательного маркетинга кто знает кто не знает можно купить в интернете в офлайн магазинах тоже продается на выставках и сегодня ребят сегодня очень важная тема для, для всех предпринимателей стеу бизнеса прям ну уж очень капец какая она важная а именно как находить бесконечное количество кандидатов для вашего MLM-бизнеса, для вашего сетевого маркетинга. Если а, вам действительно интересна эта тема, ставьте лайки, а, делитесь у себя на стене, потому что я вам гарантирую, что сегодня вы получите тот материал, который вы захотите пересматривать не один раз, а даже несколько, потому что я дам вам целый пошаговый алгоритм, как работать, поэтому приготовьте ручки, блокнотики обязательно, поэтому делитесь у себя на стене, потому что это будет интересно как вам, вашим партнерам, вашим спонсорам, если они таковые есть, и которые хотят понять, как правильно и грамотно развиваться в онлайне, и а, ловите, так сказать, фишечку, да, то есть будьте очень внимательны. Итак, ребят, ну что же, все с чего начинается, вот если не углубляться вообще в суть до дела, потому что ну, как бы понятно, что в любом случае вы ну, мы не, мы не можем за 15-20 минут разобрать прям, знаете, досконально все-все-все-все-все. А поэтому мне важно дать вам структуру, и самый такой молодец, кому важно быстро внедрить, и он такой уже голодный до результатов, он обязательно словит фишку и обязательно получит невероятные результаты. И если мы сегодня говорим о более таком лояльном способе построения бизнеса, все происходит через посты в социальных сетях, да? Марина, спасибо за то, что поделилась, большая умница. А, вот, и все начинается с постов интриги, да, то есть... Мы продаем продукт, мы продаем бизнес-идею, и если вы это делаете правильно, вы это на сегодняшний день делаете, не рекламируя свою сетевую компанию. Мы уже говорили об этом не единожды. Почему это вредно делать, почему это невыгодно делать, почему это в ущерб себе делать. И для того, чтобы не терять клиентов и потенциальных партнеров, вы делаете это все, привлекая на себя и через интригу своего продукта, через результаты, посты интриги по бизнесу. И по продукту. Таким образом, мы создаем пост постинтригу. Вот, например, у вас продукт для похудения, и посты интриги для похудения вообще самое про просто делать. Например, показать свои эмоции и как вы невероятно рады. Счастливо воодушевлены тем, что вы, либо ваша знакомые, либо какой-то клиент, благодаря вашему продукту, например, поменял десятый размер на 8 буквально за месяц, да, то есть там штанов, майки и так далее, и показать вот эту вот радость. И тут те эмоции, насколько вы воодушевлены, но самое важное не говорить благодаря чему, благодаря какому продукту вы это делаете. Да, то есть благодаря как, каким ингредиентам, возможно, вы это делаете, либо благодаря чему вы это делаете. Важно сохранять вот эту вот интригу, да, то есть недосказанность, показать э, результат, да, то есть, либо большую выгоду. Найдите флагманский продукт вашей компании, который, вот прям, знаете, продукт герой, который самый лучше продается в вашей компании, застрите внимание на нем. Да, то есть он может быть дорогим, он может быть средним, он может быть дешевым, но застрите на вашем продукте героя. Да, то есть продукт, который действительно быстро и очень классно может дать результат, если его проконтролировать. Так вот, вы создаете пост интригу это шаг номер один шаг номер один целый запуск вашего бизнеса показываю если по какой-либо причине да то есть ну не по какой-либо причине а на ваш пост начинает реагировать лайки, комментарии, репосты, в личные сообщения. Следующим шагом было бы логично а, отправить человека в вашу группу, в закрытую группу по моей системе доп система, да, то есть добавляй, отмечай, пиши. Это целостная воронка. Я сейчас вам вообще всю целую воронку скажу, и вы должны понимать, да, то есть вороночка вот она выглядит вот так вот. Заходят большое количество людей, потом на каждом этапе, да, то есть на каждом уровне все вот отсеивает. Да, то есть отсеивается, отсеивается, и внизу появляется какое-то количество клиентов либо партнеров. Ну, в вашу вороночку могут зайти достаточно много людей. Так вот, ваш пост интрига, э, с, э, ваш пост интрига, э, в, в, ну выступает вот вход в вашу воронку вход в вашу воронку когда вы сделали пост интригу начинают реагировать те люди кому это больше всего нужно и кому это больше всего важно вот они реагируют и начинается потом последовательный отсев и квалифицирование человека насколько действительно ему это важно вы должны понять не всем нужно все могут быть заинтересованы похудеть но не каждый будет готов это сделать поэтому существует воронка продаж в мире да то есть, что например со 100 заинтересованных в лучшем случае 10 купят. Да? То есть вы должны быть этим готовы, но вы должны пользоваться этими воронками и должны делать это благодаря инструментам. Потому что если все это вручную делать, вы упахаетесь, грубо говоря, и замучитесь. Так вот, вход в воронку это ваш пост интрига. Пост интрига, когда вы такую любознательность, интрижку, любопытство создаете, чтобы человек, кому важен получить такой же результат, он отреагировал и обратился к вам разными моментами: либо лайком, либо комментарием, либо репостом, либо написал вам в личку сам. Вот. И после этого, когда человек отреагировал вы, человеку, вы человека запускаете в доп-систему. Опять же, все более подробно вы можете найти в клубе сытых сетевиков. Я обучаю, как в любой сетевой компании создать воронку закрытых групп, так она называется, доп-система, которая состоит из трех минимум из трех групп. Первая группа, которая предназначена в вашей команде, вторая группа предназначена для потенциальных клиентов и для потенциальных партнеров. Вот. И когда человек проявил интерес, следующий момент квалификации заносится в группу. То есть вы пишете человеку, человек заинтересовался, и для того, чтобы получить информацию более-менее подробную, он приходит в группу, закрытую группу, он подает заявочку. И там он узнает все о вашем продукте, о отзывах, о результатах, информацию о тех либо иных продуктах. То есть социальные доказательства воронка начинает работать, работать, работать для того, чтобы уверенность и желание у человека появлялось больше, да, то есть для того, чтобы сделать потом безболезненный шаг, купить у вас, либо прийти в команду, ну, то же самое и по бизнесу. Человек заходит в группу и узнает, что такое сетевой маркетинг, что, какая у вас компания, как мне можно заработать и как можно к вам присоединиться. Вот. И таким образом потом идет закрытие сделки, да, то есть вот следующим шагом идет закрытие сделки и вот, например, скажем, у вас появилась здесь... Эм, э, у вас, у вас будет категория людей, кто купил и кто не купил. И понятно, что те, кто купил, будет намного меньше. Ну, <смех> логично, да, то есть, потому что а, ну, не бывает такого, что прямо хотят прям все купить, купить, купить, купить, купить. У каждого есть свой уровень осознанности и, и уровень созревания э, на разных этапах. Я вам сейчас расскажу, как работать и с теми и с другими. Нужно, то есть, нужно вам рассказать, как а, грубо говоря, а, работать дальше с теми, кто купил, и как сделать, чтобы они привели к вам своих клиентов, и как работать с теми, кто не купил, и чтобы от них тоже пришли клиенты. Это очень важно, ребят, благодаря этому. Неважно, какой у вас список знакомых, ограниченный, маленький, насколько вы вообще имеете авторитет в окружении, благодаря этому инструменту вы можете бесконечно получать к себе клиентов и кандидатов к себе в бизнес. Так вот, те люди которые купили ну, вот, например из, к вам обратилось 15 человек из этих 15 человек дай бог там три человека купило, да то есть вы, вот вы 15 человек завели в группу и э, пока вы отрабатываете конверсию пока вы новичок пока вы уме, э, учитесь закрывать сделки пользуйтесь помощью спонсора э, либо еще чего-нибудь вы закрыли например три человека из 15 то есть у вас есть три человека которые купили 12 людей которые не купили так вот э, вы начинаете работать с теми людьми, которые купили. То есть сейчас я вам расскажу два сценария. Напишите двоечки, если вам важно узнать вот эти два сценария. Что делать дальше, да, то есть ну купили и что. Думаете, на этом работа закончилась? Вот поэтому у многих сетевиков, в принципе, в априори нету результатов, потому что они, блин, ну извините, я хотел, конечно, сравнить сексом, как обычно на мужчин говорят, там... Сделал дело, гуляй смело, да, то есть сделал дело, отвернулся и спать, а как же поговорить? Кто, кто слышал такое высказывание, да, хотел по группе сказать, но, в принципе, вот, ну, как бы сделал дело, отвернулся жопой там и пошел спать, а девушка расстроена, а как же поговорить, да, то есть как, как бы по душам поговорить. Вот, и то же самое сетевики, они, вот, Лишь бы продать. Продали, сделали какой-то объем, довольные, а потом опять, извините меня за французский, жопам в мыли, как в следующем месяце, опять сделать объемы. Вот. И на самом деле это беда. И эта беда легко решается, буквально легко решается определенным алгоритмом. Так вот, через 10 дней, через 10 дней для тех, кто купил у вас для тех, кто купил у вас, вы спрашиваете. И вы, вы пишете, либо звоните и спрашиваете: Я уверен, да, то есть, вы не должны спросить: ну что, понравился тебе продукт? То есть, это неправильный вопрос. Забудьте вообще задавать вопросы, которые могут ограничиваться, да и нет. Да, то есть, э -э, помотросил и бросил. Э -э -э. То есть забудьте о тех вопросах, которые закрыты, которые говорят «да» и «нет». В большинстве случаев просто мозг на автомате говорит «нет» либо «я не знаю». Поэтому забудьте, через 10 дней вы звоните к своему клиенту, который у вас купил продукт, да, то есть и вы с уверенным тоном, потому что вы понимаете, что продукт качественный, что он делает результаты, и вы прямо и говорите «я уверен, что тебе понравился продукт». Либо «я уверена, что тебе понравился продукт». И «Расскажи мне, пожалуйста, что тебе понравилось больше всего». Понимаете, ребят, мы не даем вариантов человеку ответить, понравилось ли ему или нет. Мы ему спрашиваем, что тебе понравилось больше всего из того, что, тебе, из того, что ты купил, потому что «я уверен, что он тебе понравится». Видите, ребят, свои ошибки. Кто-нибудь заметил свои ошибки, как вы работаете со своим продуктами, и как вы вообще работаете со своими клиентами. Вот здесь люди вообще отсеивают все, даже своих существующих клиентов, хотя вы могли бы жить в шоколаде со своими существующими клиентами. Я уверен, что тебе понравился продукт. Расскажи мне, пожалуйста, что тебе понравилось больше всего. Не вопрос, а что тебе понравилось? А тебе вообще понравилось что-либо? Ну, как тебе продукт? Подошел «Нет, не подошел, меня тут морщинки не закрыло». То есть человек вам скажет «Нет». А когда вы, не да, вы задаете правильные вопросы, вы человеку э, даете э, приказ, мозгу приказ найти, что лучше всего человеку понравилось в том продукте, который он нашел. Он не будет искать, что ему не понравилось. Он будет искать, что ему понравилось больше всего. Вот, и человек рассказывает вам, человек рассказывает и больше эмоционально продает вам с ваш же продукт. Да, то есть, и после этого вы делаете следующий шаг. Слушай, а хотела бы ты, либо хотел бы ты получить большую скидку на продукт или покупать его бесплатно? Скажите мне, пожалуйста, какой-нибудь дурак скажет нет. Ну, ну вот если вот логически, да, то есть вы строите бизнес, вы понимаете, что у вас продукт качественный, у вас уже и клиент даже купил. Да, то есть вы спрашиваете вопрос, слушай, а ты хотел бы тот продукт, который тебе понравился, покупать а, с большой скидкой, либо же а, совершенно бесплатно? Вот скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь кто сказал бы нет, ну адекватно а человек сказал бы нет? А, вот, пока вы мне отвечаете, а, так, тут, в принципе, все и так понятно. И здесь, когда человек говорит а, «да, конечно», ну, будут люди неадекваты, конечно, некоторые будут говорить, да нет, ты что, мне ничего не понравилось, зачем мне это? А, вот, ну, это очень, очень, маленькая, очень маленькая категория людей будет. А, вот, Но большинство, конечно, а как, а как это можно получить? И вы говорите, у тебя есть два варианта. У тебя есть два варианта. Первый, я тебе могу рассказать, как ты можешь создать, например, вместе с нами дополнительный источник дохода. Да, то есть, и благодаря этому ты сможешь брать продукт, и он тебе будет выходить или как со скидкой, или же да, то есть совершенно бесплатно, я тебе расскажу, как это можно сделать вместе с нами, создавая дополнительный источник дохода да то есть и его потом да конечно расскажи и потом этого человека можно грубо говоря перебросить э, в группу по бизнесу да ну то есть либо рассказать ему встретиться рассказать вообще по бизнесу либо же есть второй вариант второй вариант я тебе дам пост не спам то есть не продающий пост там даже ничего продавать не нужно а, тебе просто нужно будет выложить его у себя на стене тебе даже его писать не нужно будет я для тебя его напишу как это сделать правильно я расскажу и я расскажу людям и сама либо сам продам тем кто заинтересуется а ты получишь, например, продукт бесплатно. Ну, то есть вы там бонусом, либо дадите, если люди будут заинтересованы, вы дадите человеку на следующий заказ скидку, либо вообще подарок какой-нибудь сделаете на продукт бесплатно. Да, то есть, и важно, пост составляется эмоциональный пост, где отмечается, отмечаетесь вы как человек который порекомендовал, к кому можно обращаться. Реферальный пост по-другому. Вот. И таким образом, что случается? Вы должны понять, что ваша сеть, ваш нетворк, ваш да, то есть ваша сеть, нетворкинг, он ограничен. да, То есть он ограничен. И когда кто-то, кто-то публикует пост интригу, да, то есть, и мы пишем пост интригу для этого человека у него на стене с отметкой вашей, кому можно обратиться, вы вторгаетесь в его сеть. И представьте, что таких клиентов будет 3. А если десять, насколько охват возрастает, и вероятность, что кто-то из знакомых рекомендует какой-то эмоционально результат что кто-то откликнется и таким образом вы расширяете сети и даже если человек скажет да я хочу узнать про бизнес подробно либо же нет вы завоевываете сеть вы завоевываете окружение человека и в принципе сетевой маркетинг на этом и построен ваша задача приглашать человека не думая а сможет ли человек построить этот бизнес? Самая главная суть сетевого маркетинга – это понять, кого он может привести за собой, кого он может привлечь, влиятельного человека со своего окружения, который может построить вам этот бизнес. И это очень важно, даже если человек такой, знаете, ни рыба, ни мясо к вам приходит в первую линию, но у него в окружении может быть та категория людей, которые сможет построить ваш бизнес. И он может не построить, а вот в его в глубине вырастет лидер, который рано или поздно потянется э -э, к вам вверх. Вот что очень важно. Так вот, ребят, это кто купил, да, то есть и тут вы человека либо переводите, человек сам, как по рекомендациям в классике вещей, мы это все в онлайн переводим, в более легкую степень, когда мы не домогаемся, не до кого, сама социальная сеть для, за, за нас это все делает. И вот он выкладывает этот пост, да, то есть и а, к вам притягивается его аудитория, к вам притягивается эта аудитория, и придет он к вам в бизнес, либо нет, он сделал свою работу, да, то есть, дальше а, ну и это можно продолжать до бесконечности, это тем, кто купил, понимаете, к тем, кто купил, он уже получил результат, он получил эмоцию, он этой эмоцией может делиться, и вы каждый месяц можете ему предлагать либо скидку, либо продукт. И когда у вас выстроится очередь с его окружения, когда человек увидит в комментариях, к вам в личку пишут, к нему в личку пишут, вы еще раз можете продублировать и сказать, смотри, видишь спрос? Видишь, спрос. Я могу их сама обработать и тебе дать просто продукт. Либо же я тебе еще раз хочу намекнуть, что на этом можно построить очень хороший бизнес. Если хочешь, тебе расскажу как. Вот. Для тех, кто не купил, то же самое. Только когда вам, да, то есть вот вы, когда человека заинтриговали, впустили в группу, да, то есть, и когда вы начинаете человеку, человека закрывать сделку, Ребят, вам полезно то, что вы слышите? От 1 до 10 напишите, насколько вам полезно то, что вы слышите. Лайкайте, делайте репост. Как я и говорил, вам понадобится пересмотреть этот эфир для того, чтобы вот этот алгоритм понимать. Других алгоритмов... Вот, ребят, если вы этим алгоритмом не пользуетесь, ну, у вас и нет результата. Вот и будете пользоваться этим алгоритмом, он простой. Как, как, как часто можно выкладывать пост интригу формула 10 4 1 4 раза в неделю можно выкладывать пост интригу и один пост можно делать прямой продающий за неделю но ну, это если у себя говорить. Вот. а клиентов ну, у клиентов один раз в месяц э, плюшками заманивать и так далее вот и таким вот образом э... Таким вот образом мы работаем как те, кто купил. Через 10 дней, не, не больше, через 10 дней мы контролируем, как, какой человек получил эмоцию. Да, то есть задаем правильные вопросы. Но большее количество людей, тех, кто не купили, мы можем пользоваться и их сетями тоже таким же способом, ребят. Смотрите, в чем суть. Вы написали пост интригу, написали там продающий пост, да, то есть, грубо говоря, выложили пост интригу, кто-то заинтересовался, да, то есть вы запустили в доп-группу, закрытую группу по вашему продукту, по вашему бизнесу, и больше, большое, большое количество людей у вас ничего не купит, это нормально, пока не купит. Так вот, вы ему говорите, слушай, ну, человек будет говорить, у меня денег нет, и так далее, ну, в большинстве случаев дорого, у меня денег нет. Отлично, След... работаем по стратегии. Да? То есть говоришь, слушай, я тебе могу предоставить либо большую скидку, либо же рассказать, как ты можешь получить продукт бесплатно. Тебе интересно? Конечно, интересно. Конечно, интересно, ребят, согласны? Согласны, ребят? Так вот, то же самое вы ему говорите, но сначала начинаете а, вариант с поста. Да, то есть я тебе дам пост, без, не продающий, то есть пост не спамленный, без ссылок, без ничего. Мы напишем эмо, эмоциональный, интересный пост, интригу у тебя на стене. Я сам это все сделаю, и я буду работать с теми людьми, которые есть и заинтересуются. Я им продам, я им расскажу и так далее. А ты получишь либо большую скидку, либо же люди, да, то есть, либо же люди... А, если будет достаточно количество людей, я тебе дам бесплатно продукт. И второй момент второй вариант есть возможность создать дополнительный источник дохода, который тебе позволит сначала получать хорошую скидку, потом бесплатно иметь продукт ежемесячно брать хороший пакет продукт бесплатно и потом зарабатывать очень хорошие деньги. какой из вариантов тебе нравится больше всего? Да, то есть, и таким образом вы даже те, кто сказали нет, да, то есть его отказ вы интегрируете, да, то есть в положительный ответ. Человека нет денег, отлично. Я тебе могу рассказать, как ты продукт получишь со скидкой, либо бесплатно. Либо же у тебя денег нет, и тебе расскажу, как можно заработать эти деньги и получать продукт бесплатно, либо же с большой скидкой, и иметь еще дополнительный источник дохода. Ребят. Словили фишку. За неделю, чтобы мне сделали результаты, абсолютно каждый, кто смотрит этот прямой эфир. Ставьте лайк, если вам понравился сегодняшний эфир, делитесь у себя на стене. Если вы хотите более подробнее изучать, в принципе, доп-систему, как завязать разговор, как закрывать и много-многое другое, как выстраивать взаимоотношения, как искать этих людей, как не ждать у моря погоды, как писать посты. Вот, вот ссылочка, клуб сытых сетевиков в Тим заходите, бронируйте места, пока есть еще бонусные бонусная цена, грубо говоря, на клуб.